Всех приветствую, друзья! Меня зовут Сергей и вы попали на канал икига И сегодня у меня есть для вас парочка интересных графиков для биткоина, которые я вам сегодня покажу. А, Во-первых, я купил сегодня криптовалюту биткоин на 100 долларов на споте по цене 36,417. Напоминаю, что я покупаю криптовалюту по 100 долларов каждый день. И давайте мы приступим к анализу. Итак... Я нарисовал для вас интересный график, который поможет вам определить зоны для фиксации прибыли и зоны для накопления позиций Естественно, я это все уже говорил, но я это нарисовал таким образом, чтобы вы могли лучше ориентироваться в этом рыночном пространстве Итак, по каждому медвежьему рынку я нарисовал уровни Fibonacci Смотрите, что у меня получилось Есть у нас желтая зона, оранжевая зона и красная зона Желтая зона образована уровнем Fibonacci не логарифмическими Оранжевая зона образована уровнем Fibonacci уже логарифмическими, и э, красная зона также логарифмические Fibonacci. То есть здесь Fibonacci 2 в 1. Но это не суть важно. Итак, как только мы пробиваем глобальный максимум на биткоине, мы, естественно, заходим в желтую зону, пробиваем эту желтую зону, Доходим до золотого сечения по логарифмическому Фибоначчи. И данная оранжевая зона, данное золотое сечение 1.6.18, становится крайне сильной областью сопротивления для цены. В итоге, в оранжевой зоне мы держимся какое-то время в консолидации. И данная оранжевая зона всегда служила такой подготовкой перед финальным импульсом, перед медвежьим рынком. Обратите внимание, что как только мы пробиваем желтую зону, мы больше никогда не опускаемся ниже нее. Желтая зона... У нас находится между уровнем 20 тысяч и уровнем 30 тысяч, То есть мы еще никогда не опускались ниже желтой зоны После, естественно, ее пробития Итак, оранжевая зона всегда служила подготовкой перед финальной волной роста То есть мы видим консолидацию в данном месте Здесь мы видим консолидацию в данном месте, и здесь мы видим консолидацию в данном месте. А красная зона – это, естественно, финальный импульс. И, как правило, он доходит до значения либо 2.272 по Фибоначчи, либо 2.414 по Фибоначчи. В этой красной зоне мы видим вертикальный импульс после консолидации в оранжевой зоне, после чего начинается медвежий рынок. И обратите внимание, что оранжевая зона, давайте я все это сотру, оранжевая зона всегда становилась... Дном следующего медвежьего рынка То есть мы сейчас находимся в оранжевой зоне А это значит, что судя по данному графику Если все повторится, то оранжевая зона Станет следующим дном медвежьего рынка Итак, как только цена входит в красную зону в красную зону, нам нужно что делать? Нам нужно потихонечку начинать фиксировать прибыль маленькими частями и с каждым импульсом. Как видите, цена сейчас находится в оранжевой зоне, и как только мы зайдем в красную зону, потихонечку нужно фиксировать прибыль. Я обозначил для этого конкретные цели. Итак, у меня есть конкретные цели для фиксации прибыли и для, естественно, покупки. Обратите внимание, что здесь уровень 2.272 находится на котировке 200 тысяч долларов. Следовательно, я обозначил себе цели, а кучу целей вплоть до 200 тысяч долларов Эти цели мы с вами уже проговаривали То есть первая цель это 75-80 тысяч Вторая цель это 100 тысяч, круглый уровень для цены Третья цель 120 тысяч, четвертая уже 150 000, и пятая 200 тысяч Первые три цели в принципе остаются неизменными Мы с вами уже много раз их проговаривали То есть как только цена зайдет в эту красную зону, как только цена дойдет до какой-то конкретной цели Я буду потихонечку начинать фиксировать прибыль То есть здесь немного зафиксирую Потом здесь немного зафиксирую Здесь немного зафиксирую и так далее Естественно мы можем уйти в медвежку раньше Чем мы дойдем до последней цели Например вот так вот Но тем самым я уже зафиксирую большую часть прибыли И теперь смотрите Желтая зона Всегда обозначало, естественно, локальное дно данной оранжевой коррекции То есть, поскольку мы никогда не опускались ниже желтой зоны То это идеальное место для набора позиций и, естественно, для покупки А это значение 30 тысяч и ниже То есть, после пробития глобального максимума Желтая зона становится отличной зоной для набора покупок И я отметил себе опять такие цели для набора а покупок отмечены не зеленым цветом То есть 40, 35, 30, 25, 20 и так далее Все что ниже 40 тысяч я скупаю Причем очень жадно скупаю Если мы находимся посередине между красной и зеленой зоной Которую я здесь отметил То я также скупаю, но не слишком активно Естественно я отмечу для себя эти зоны На каждой криптовалюте, которую я держу Также я предполагаю, что ниже 30 тысяч Мы навряд ли пойдем Может быть максимум заколем 27 тысяч Но я нарисовал еще здесь пару черточек Чтобы они сдерживали цену от падения И на логотипе Графическом графике это выглядит не очень, конечно же, открою обычный график, то есть вот я накапливаю в довольно узком диапазоне и вот у меня протирается огромный потенциал для повышения. Если у нас реализуется то, что реализовывалось всегда, то есть она дойдет до э, значения красной зоны, до финального значения, то получится, что у нас рыночная капитализация поднимется примерно до 10 триллионов долларов. Здесь по сути работает та же самая схема, если здесь нарисую уровни Fibonacci по Медвежьему рынку вот таким вот образом То давайте я здесь Найду это значение и вот оно, это у нас получается в районе 10 триллионов В принципе мне особо не важно куда поднимется цена, я потихонечку буду фиксировать частями Я покупаю частями и фиксирую частями, мне в принципе не важно где будет пик и где будет дно Я сам себе создаю пик, я сам себе создаю дно, вот и все В принципе на этом наше коротенькое видео по той концу друзья Пишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы я сделал такие же зоны на других альткоинах, которые мы с вами все Держим. Пишите, в принципе, в комментариях ваше мнение, что вы думаете по поводу того, повторится ли данная фигня или нет. Я абсолютно все комментарии читаю, также я недавно начал отвечать на комментарии, поэтому пишите, ставьте это видео палец вверх. Всем желаю всего самого лучшего, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал, там я публикую все свои покупки. Всем еще раз всего профита, всем пока, всем до свидания.